Всем привет! В эфире Универньюз и я, его ведущий, Дмитрий Леонтьев. Сегодня в выпуске. КФУ улучшил позиции в рейтинге вузов QS. В КФУ начала работу 21-я международная молодежная научная школа. Они увидели не только Париж. Ученые КФУ сработали с коллегами из Франции. В рамках 44-го всемирного чемпионата WorldSkills 2017, стартовавшего в Абу-Даби, состоится передача флага чемпионата представителям Казани. Участие в мероприятии принимает ректор КФУ Ильшат Гафуров.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 Зону, павильоны, галерею, конгресс-хол, многофункциональные залы ресторан. Диана Шилова, Универньюз. КФУ продолжает покорять рейтинги университетов. В обновленном рейтинге QS на 2018 год КФУ поднялся сразу на 6 пунктов. Подробнее ты узнаешь уже сейчас в сюжете Олега Кашина.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 Свою работу в КФУ начала 21-я международная молодежная научная школа «Когерентная оптика и оптическая спектроскопия». Студенты-аспиранты, преподаватели Казанского университета и ведущих вузов страны обсуждают проблемы и развитие квантовой и нанооптики, оптической спектроскопии. Подробности далее.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 В рамках школы пройдут лекции и секционные доклады. Спикеры и слушатели обвиняются своими знаниями и опытом, полученным за годы наблюдений. Анна Глазунова, Леонид Валитьяров, Универ -Ньюз. В этнографическом музее КФУ открылась выставка «Антропология перемен». Судьбы этнографов Казанского университета на рубеже веков. Чему посвящена выставка, узнаешь в следующем сюжете. В 2017 году отмечается столетие революции. Первый массовый выпуск этнографов Казанского университета был непосредственно связан с ней. Выставка должна показать обстановку того времени через судьбу ученого. Данная выставка – возможность для изучения научного наследия ученых-этнографов Казанского федерального университета. Наша выставка называется «Антропология перемен. Судьба этнографов Казанского университета на рубеже эпох». И посвящена она как раз роли... Личности вот в этих вот событиях революции, а с другой стороны, роли событий революции, в судьбе ученого, то есть как это все взаимосвязано и как это все взаимодействовало. На выставке были представлены различные достижения и научные работы ученых-выпускников Казанского университета, их статьи, книги, коллекции и многое другое. Это и заинтересовало нынешних студентов Высшей школы исторических наук и Всемирного культурного наследия КФУ, пришедших в музей. Несмотря на разницу во времени, и ученые, и гости выставки являлись и являются студентами одного университета. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ готовятся к открытию новые образовательные и научные программы. Все это обещает стать для молодых ученых качественным толчком на старте научной карьеры, а также дает возможность сработаться с коллегами из Франции. Какие еще возможности дарит Казанскому университету тесное сотрудничество с Французским институтом нефти, выяснила Аделя Шамилова. Сотрудничество между Казанским университетом и Французским институтом нефти продолжается уже третий год. Следующим шагом в рамках соглашения станет запуск совместной аспирантуры. К такому решению стороны пришли в ходе последней встречи, посвященной обсуждению промежуточных итогов совместной работы. Деловая встреча состоялась во Франции. Мы уже с Французским институтом нефти сотрудничаем уже больше двух лет. В 2015 году было подписано соглашение, мы как раз обсуждали, как мы будем дальше развиваться. Вот за эти два года уже удалось открыть совместные магистрские программы, открыть совместные, так сказать, обменные программы учеными. То хотели на следующий год, в 2018, обсудить новые, но, новый этап сотрудничества и подвести итоги того, что сейчас уже есть. Французский институт нефти считается одним из мировых лидеров в области моделирования. Он разрабатывает собственные программные пакеты, а Казанский федеральный известен своей экспериментальной оснащенностью. Так что совместная аспирантура станет для молодых ученых качественным толчком на старте их научной карьеры. Тут у нас и по аспирантуре есть интересные задумки. То есть, если по магистратуре уже есть двойные программы, то мы хотим запустить совместную аспирантуру поскольку есть очень много точек соприкосновения в области исследований, и тут уже аспирантура, так сказать, более интересный момент для сотрудничества, поскольку аспиранты, непосредственно участвуют в научных исследованиях, и есть интересы с нашей стороны и со стороны Французского института нефти, чтобы эта аспирантура стала совместной. Напомним, что начало сотрудничества между КФУ и Французским институтом нефти было положено два года назад и предполагало открытие целого ряда научно-исследовательских и образовательных проектов. Так, например, в сентябре прошлого года была запущена международная магистрская программа двойных дипломов по геологическому и гидродинамическому моделированию. А уже в ближайшее время планируется не только ее продолжение, но и расширение направлений подготовки. Этим объясняются частые визиты зарубежных коллег в Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Например, совсем недавно ВУЗ посетил вице-президент IFP Training Луи Крускуи. IFP Training является структурным подразделением французского института нефти и занимается обучением специалистов нефтегазовой отрасли. Его лидер прибыл в Казань специально, чтобы встретиться с директором института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. В заключении хотелось бы отметить, что за годы сотрудничества нефтяники и геологи КФУ со своими французскими коллегами проделали достаточно большую работу. Появились совместные образовательные программы проекты опубликованы совместные статьи и теперь у ученых кфу появилась идея сформировать новые направления той же магистратуры но конечно эта работа не одного дня и такой вопрос требует более детального обсуждения адельша милова владислав михневский универньюз а на сегодня все всем хорошего настроения пока пока